Так, привет дорогие друзья, всем привет-привет, с вами Игорь Мерлин, и сегодня у нас прямой эфир, который называется Денежный Магнит, уже шестая часть. Я рассказывал много разных способов, много разных денежных магнитов я вам уже выдавал. И вот это очередной вариант. Сегодня, друзья, может быть вам покажется что-то такое очень уж необычное. Да, и сегодня э, я вам расскажу, э, кто отбирает ваши деньги. Потом мы разберемся с зонами э, денег, с зонами, точнее, не с зонами, ну давайте так, с законами притяжения денег, законами денежного притяжения, и потом разберем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 Да, могу сказать, что где-то наш сегодняшний эфир займет там, ну, там, 30 минут. 30-40 минут. Вот так я рассчитываю в таких пределах. Да, день выходной. Итак, друзья, значит, кто отбирает ваши деньги? Ну, во-первых, для того, чтобы понять, как это происходит, необходимо это все классифицировать. Так вот. Я сейчас про это быстренько расскажу, и ваша задача сейчас прям представить, что вдруг у вас такое нечто происходило, и вы просто не замечали, что это так и есть. И то, о чем я сейчас буду рассказывать, насчет того, кто отбирает ваши деньги, там, конечно, не только то, о чем я говорю, но и смешанное между ними, там все перемешано. Вы сейчас узнаете подробно, что это такое. Итак обстоятельства, всякие ситуации, всякие мысли и так далее, много-много-много-много чего есть такого, что отбирает наши деньги. Первое, что я выделил бы, это внешние и внутренние процессы. Внешние процессы это, например, макроэкономика. Там раз, там газ подорожал, да? Макроэкономика, то есть некий внешний процесс какой-то. Внутренний процесс это, например, неправильные мысли, когда человек думает о чем-то, о том, о чем ему не надо думать. Вот. Также бывают ментальные и материальные. Ментальные, материальные, ментальные, ментальные. То есть это наши мысли. Я уже говорил выше, да, видите, там все перепутано. Но надо для себя выделять четко, что есть ментальные и есть материальные такие процессы, которые идут и которые отбирают наши деньги. Ну, ментальные, я уже сказал, плохие мысли, а материальные – это то, ну, например, человеку не везет пожар, например, или там авария, или еще что-то, понимаете, да? То связано с материальным и с ментальным. Вот, и я бы еще такую выделил третью, третью область, где это все происходит. Это, например, видимые и скрытые, видимые и скрытые, Такие процессы, которые отбирают наши деньги. Ну, видимые процессы, понятно, да, подошли с пистолетом, говорит, кошелек или жизни. ну, все, деньги отобрали. А скрытые могут быть разные, могут быть разные, например, такие, вы там хотели купить шубу, вот, и долго к этому шли, прошло какое-то время, вы приходите в магазин, а шуба в два раза подорожала. Да, то есть вы не знали, что этот процесс идет, но вы, что, вы думали, что ну, не может такого быть. Да? Или что-нибудь еще вот такое вот из скрытого. Вот. И э, исходя из всего этого, дорогие друзья, можно сделать вывод, что... Э, я в конце потом итог подведу, потом расскажу, как делать собственный магнит денежный, ну, так называемый денежный магнит. То есть делать нечто, что притягивает к вам деньги. Так вот, вот эти все... Вот виды, я вам рассказал про все виды. Еще раз напомню, что это внешнее и внутреннее, ментальное и материальное, видимое и скрытое. Когда вы начнете в вашей жизни выделять и классифицировать вот эти вот происходящие события, какие-то там взаимодействия, какие-то ситуации, и вы уже начнете сразу видеть, не только, что это вот событие ведет, например, к потере денег. Вот. Но вы начнете строить свои планы жизненные какие-то, начнете строить свои цели, которые будут уже сразу контролировать и исправлять. Ну вот первое, что пришло в голову сегодня, я прочитал новость такую, что... А, а, Гречневая крупа, да, вот сейчас большой урожай такой, огромный, и пишут, что она на 30% где-то, по идее, должна подешеветь. С другой стороны, пишут, что, что гречка хорошо, а вот риса в этом году там процентов на 20 меньше, чем в прошлом. Скорее всего, рис подорожает. Поэтому я думаю, сейчас после нашей встречи схожу в магазин, заодно куплю рис. Понимаете, да, я, конечно, это все на бытовом уровне, но на самом деле, да, пока там люди очухаются, пока цена на самом деле упадет, а туда возрастет, понимаете, да, то есть надо действовать непременно вот прям быстро и четко. С этим понятно. Идем дальше, дорогие друзья. А дальше я хотел бы коротко рассказать про сами вот эти вот законы. Некоторые догадываются, а многие на практике понимают, что да, есть такие законы, да, они притягивают деньги, да, вот то, что отбираете, я вам уже рассказал. Так вот, есть несколько таких, есть несколько таких формул, которые, которые нам показывают, что деньги могут притягиваться к нам. И сразу вот... По мере того, как я буду рассказывать, вы опять-таки, дорогие друзья, представляете внутри себя, что вот как это в вашей жизни было, или если не было, и если вы не догадывались, что так можно, а что так можно было, да, вы начинаете уже как-то строить свои какие-то планы на то, о чем я говорил. Ну, во-первых, законы притяжения такие основные – это то, что деньги тянутся к деньгам. Богатые богатеют, бедные беднеют, понимаете, да? Другими словами, другими словами, необходимо делать таким образом. Вы, наверное, заметили, что в вашей жизни, в моей, такое было, что ну, так как работает закон волны, да, то густо, то пусто, да, то много денег, то меньше денег, то есть постоянно такая вот болтанка идет, закон волны. Так вот, вы, наверное, заметили, что иногда... И еще есть такая пословица, беда не ходит в одиночку, когда там раз все посыпалось, там машина сломалась, кран потек, да, там, там жена ушла, еще что-то такое, ну, короче, все-все-все-все-все навалилось, беда не ходит в одиночку, там хлоп навалилось, потом наоборот, раз все праздник. Там, жена вернулась, да, кран починился, там поездка, там еще что-то. То есть э, вот, вот эти процессы, они происходят как бы такими группами, такими, ну, в радиотехнике это называется пакет импульсов, да, то есть много, сразу по много. Поэтому если человека, как говорится, зацепил такой э, негативный момент, какой-то вот, что-то там. Даже знаете, как, друзья, начиная с плохого настроения, там раз плохое настроение, и думаю, да ну, к черту, никуда не пойду, раз не пошел. А если бы пошел, то вот это случилось бы там, получил бы премию, да, за то, что вот там сделал. А он не пошел туда, потому что было плохое настроение. А не получил премию, не купил жене шубу. Не купил жене шубу. Понимаете, да, уже ссора 40 в семье. ссора в семье уже там развод траки, суды. Ну, я, конечно, прикалываюсь, но вот я просто говорю, что одно как зацепилось, но если себя держать, я потом про это расскажу, как создавать этот самый денежный магнит, внутренний свой. Как раз про это расскажу. И расскажу про то, что это надо все в системе делать. Понимаете, да? То есть, маленькие такие вещи, казалось бы, вот плохое настроение, хорошее настроение, вот сейчас вспомните, что э, иногда, когда у вас там не из-за чего случалось плохое настроение, особенно у женщин, так эмоционально, то все пошло ковырком, да, на ровном месте. Или наоборот, когда хорошее настроение, там с кем-то познакомились, и деньги пришли, и предложили новый проект, и то все, 5-10 цветы подарили, там приз получили, понимаете, да, то есть... Для того, чтобы с этим разобраться, необходимо знать, во-первых, законы, про которые я сейчас быстренько расскажу, а во-вторых, необходимо самим создавать вот эти события, то есть начальные события, чтобы было за что зацепиться. Но опять-таки плохое настроение – хорошее настроение. Почему всегда разные успешные люди нас учат, что жить все время в позитиве? Почему? Да вот поэтому, понимаете? Я думаю, что немногие про это знали, но теперь вы знаете, что вот оно, вот такое маленькое, даже может цепляться, цепляться, цепляться. Так вот, про законы притяжения. Ну, если деньги к деньгам, то, например, обман к обману. Вот. Если кто-то кого-то обманывает, то и его обманывают. Часто бывает такое, жалуются, вот, меня все обманывают, меня... Чаще всего жалуются те люди, которые сами обманывают. Это, может быть, они даже делают не специально, а просто вот такая суть. Понимаете, да, о чем я говорю? С этим понятно. Дальше. Итак, теперь мы поговорим про те самые законы притяжения. Ну, один тоже из важных законов. Деньги приходят тогда, как вы делаете то, чего не делали до этого. Вы про это тоже знаете, да? Они когда приходят. Когда вы как бы выходите за зону комфорта, когда вам что-то вот, ну, например, предложили какой-то проект, вы думаете, да, сложно, я это не знаю, это не понимаю, ну, и не пойду. Но если бы вы туда пошли, немножко поучились бы, еще что-то, то понимаете. Я, конечно, дорогие друзья, очень так образно рассказываю, очень так, ну, вот, на бытовом, что называется, уровне, но зато, зато все понятно, правда? Вот, понятно. Дальше. С этим понятно. Дальше вспомните в вашей жизни такая ситуация. Вот нет денег, а вам хочется там сумочку какую-то. Нет, нет, нет, потом раз, и пришло денег ровно столько, сколько стоит эта сумочка. Помните такое, да? Ну, не обязательно сумочка кому-то, еще что-то. То есть вот приходит ровно настолько, ну, там плюс-минус, сколько стоит эта вещь. Это один из законов притяжения. Другими словами, что необходимо всегда понимать, чего вы хотите на самом деле, и во Вселенную транслировать этого. Что я хочу, куда я хочу, как я хочу. Если этого нет, то тогда Вселенная не будет вам даже вот такие вспышки давать. Понятно, да? Дальше. Необходимо относиться к деньгам легко, позитивно и с уважением. Это что означает? Это не значит, что надо раскидывать там деньги. Ну, уважать деньги надо, уважать. В некоторых странах, например, я в Таиланде жил, практически три года жил в Таиланде, и вот у них, представляете, там такой закон, что если нельзя наступать на изображение короля, Нельзя там его рвать, мять. Если там упала купюра и человек наступил, то там что-то какой-то срок штраф огромный. За то, что просто наступил на изображение. Прикиньте. Вот. Но это не важно, на деньгах это он нарисован, он на где-то. И я думаю, что это правильно, чтобы уважали своего короля. Вот у них там правило, он 60 лет там. Умер, там пару лет назад. 60 лет правил король Таиланда. Понимаете, да? То есть э, относиться надо и к деньгам то же самое. Относиться, ну, во-первых, легко понимать, что деньги – это не цель. Деньги – это средство достижения ваших целей. Когда вы это понимаете, вы понимаете, что вот, э, деньги, где там деньги у меня? Деньги – это... Это э, э, не цель. Деньги это средство. Когда мы видим, например, деньги, э, мы что с этим? Что об этом думаем? Мы думаем, ну вот, мы ж не смотрим, вот, о, хорошая пачка вот такой толщины, могу подножку ножку стола постелить, вот, и будет у меня счастье, да, вот на, на целый там сантиметр. Нет, мы думаем, когда видим э, эти деньги, мы видим и понимаем то, как изменится моя жизнь, моя жизнь, когда я могу эти деньги использовать туда, куда я хочу. Например, там, на, машину, на машину хватит, там, машину купить, ну если она нужна. Или еще что-то, или новый компьютер. Понимаете, да? То есть деньги – это средство, но не цель. Многие про это забывают. И поэтому легко относитесь к деньгам в том смысле, что, ну, как говорится... Не делайте, не, не делайте э, из культа, да? из еды культа, как говорил там Бендер Паниковскому. Да? Не делайте культа из еды, вот так он говорил. То есть не надо делать из этого культа, надо делать то что, то, что вам надо, то, что вы хотите и то, где вы хотите оказаться. А вот эти деньги, они лишь средства, чтобы вы оказались там в нужное время, в нужном месте. Нормально. Дальше. Деньги любят энергию успешных людей. Один из законов. Это говорит о чем? Что, дорогие друзья, необходимо, необходимо обязательно, необходимо обязательно создавать себе окружение. Окружение тех людей, у которых есть деньги. Ну вот представьте, если коротко говорить, что если... Вот есть человек, если он нормальный человек окажется в окружении бомжей, допустим, да, то пройдет какое-то время, может быть больше, может быть меньше, но он все равно станет бомжом, понимаете, да? А если человек тусуется там с миллионерами, почему все хотят тусоваться с миллионерами, сразу? Там больше возможностей, то скорее всего он станет, ну, может быть не миллионером, но станет богаче, потому что откроются новые возможности. Понятно? Вот вот. А, вот, те законы, которые я сказал, деньги к деньгам, обман к обману, деньги приходят тогда, когда вы делаете то, чего не делали раньше, деньги приходят на конкретную цель, необходимо относиться к деньгам легко, позитивно и с уважением, и деньги любят энергию успешных людей. Вот такие основные законы притяжения денег, я вам коротко про них рассказал. Я знаю, что вы про них, скорее всего, Знали, но вот напомнить не мешало бы. И сегодня я раскрыл несколько с другой стороны, чем вам могло показаться. Понятно, да? И а, тогда вы спросите, а как же сделать в своей жизни, что надо сделать такого, чтобы вот все это построить? А, так как вы знаете, что я человек, который выстраивает системы по там, масштабированию и прочему, и прочему, и прочему, я помогаю другим людям выстроить системы, в том, в том числе и те, которые ä, по позволяют притягивать деньги. Не обязательно из чего они, но притягивают, да. Вот буквально недавно, дня три назад, где-то э -э, девушка мне, я думала ко мне на консультацию, думаю, что-то вроде мы с ней уже как бы виделись, ну ладно, позвонил, она рассказывает, Мерлин, вот там два месяца назад у меня все в жизни поменялось, я говорю, ну мы же так, собственно, ничего не делали. Она говорит, да я вот слушаю, слушаю ваши записи, постоянно вот пользуюсь, что вы там все говорите. Вот, и мне помогают, к деньги пришли, она строительством занимается, говорит, сейчас вот два проекта сдаю, сейчас еще вот это, вот это, вот это. Ну что, могу порадоваться. Это говорит о чем, дорогие друзья? Это говорит о том, что правильно выстроенная система, правильные знания в правильное время, они позволяют вам достичь гораздо больших результатов. Как создавать личный денежный магнит? Вот, конечно, есть всякие эзотерические вещи, там, эти практики. У меня тоже такие эзотерические, с мутном тоже все это есть. Все это есть. Вот. Но сейчас я вам расскажу о том, как простому обычному человеку без всякой эзотерики, например, создать себе такой личный денежный магнит. Первое, с чего надо начать, это надо начать с систематизации и уравновешенности. Вы, наверное, ну, если у вас есть хоть какие-то начальные медицинские познания, то вы знаете, что инфекция быстрее всего заходит в ослабленный организм. А ослабленный организм, когда человек что, у него плохое настроение, да? Когда у человека что-то в жизни происходит, когда он неактивен. Ну, то есть лежит там овощ да, на диване, и вот все начинает, все болезни начинают к нему подбираться и начинают на него наседать. Вот. То же самое здесь происходит. То же самое происходит и с деньгами. Когда человек в плохом настроении, помните, я вначале говорил, когда у человека какие-то негативные мысли, когда вот это все, никогда не придут деньги. Никогда не придут деньги, и этот магнит будет не денежный магнит, а магнит по притягиванию, по притяжению проблем. По притяжению проблем, неудач и так далее. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы у вас это заработало, чтобы уравновешенность и вот это вот все, все вот эти состояния, как бы у себя их научиться делать, необходимо выстроить систему, которая позволяет, даже если у вас настроение плохое, то есть специальные методы с которыми я работаю, которые быстро это настроение выводят, во всяком случае, в нейтральное положение. В нейтральное положение. Есть масса способов и методик, которые позволяют это вывести. Даже если у человека там убрали родственники или еще что нибудь такое, методика позволяет это выровнять. Я не буду выдавать методику. Вот. Но методика такая очень действенная. Я ей пользуюсь уже более 20 лет. Но меня тоже моя наставница научила, как с этим работать. Понятно, да? Дальше. Значит, что надо сделать? Вот какие шаги к вот этому вашему, собственно, денежному магниту? Сначала надо сделать диагностику себе. Ну, может быть, вы сами сделаете, может, кому-то обратитесь, я не знаю. Но я говорю, что надо сделать, чтобы создать этот личный магнит. Первое, что надо... Это надо прописать за 1-3 года те моменты, куда вы теряли деньги. И выписать туда же причины. Вспомнить, что мы сегодня говорили в начале. Помните, куда деваются какие там внутренние, внешние, ментальные, материальные. Вот эти все причины. То есть надо выписать, рассортировать их. И знаете, произойдет просто магия какая-то вы увидите, что скорее всего у вас какие-то однотипные есть, однотипные есть, в общем-то, дырки, куда уходят деньги, да? почему они не приходят. У некоторых это, например, отношения. Как только в отношения она окунается, все, деньги уходят. Или ну, там есть масса-масса разных вещей. То есть вам надо сначала сделать диагностику, куда вы теряли деньги. Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Дальше. Помимо этого, необходимо выстроить систему правильных мыслей. А для того, чтобы выстроить систему правильных мыслей, необходимо правильные планы будет прописать. Может быть, сначала планы, потом мысли. Ну, там тоже есть масса, масса вариантов, можно и так, и так. Вот. дальше. Что мы делаем дальше? И таким образом мы с вами приходим к некой системе, которая сама себя лечит. Ну, например, ну, прямо сейчас скажу, расскажу лайфхак, как, как научиться правильно мыслить. Правильно мыслить надо научиться следующим образом. Прям рассказываю. Берете и пишите на листочке правильные мысли. Какие правильные мысли? А, те, которые вас приведут к вашему успеху. А, можете писать даже такие: я успешная, там красивая женщина, там я зарабатываю, там столько-то. Столько, как аффирмации, знаете, пишите их, пишите, пишите, пишите. Вот а, все, эти, все эти вещи. Нужно прописывать э, с точки зрения позитива, без негатива и без частиц «не». Не так, что «я буду успешной, когда сдохнет мой сосед», да? Нет, так нельзя. Вот, когда? вот. И потом вы начинаете э, читать эти мысли, медленно, эти, э, эти посылы, что ли, медленно. Вы их читать начинаете, и получается следующим образом, дорогие друзья, мы как привыкли, голова что-то думает, а рот выдает на гора, значит, какой-то результат, уголек. Да. Но на самом деле, для того, чтобы мозг научить правильно думать, нужно вот прописать и правильно проговаривать, правильные вещи проговаривать, может, какие-то мысли умные, может, какие-то афоризмы там вы еще туда добавите. Проговаривая, вы тренируете мозг создавать, Разные, то есть он как, знаете, как искусственный интеллект, он поймет, что вам это нравится, да, как в Ютубе залезешь, и он всегда Ютуб знает наперед, что я хочу посмотреть. Часто очень бывало, да, выдает, потому что там система искусственного интеллекта, она выдает все время то, что нам надо. Там раз астрофизика пришла, там, то, что я хотел, там, про черные дыры, например, или еще что-то. Вот. Понимаете, да? Вот. И таким образом вы натренируете свой мозг, начиная вот с этого. Понятно? Вот, друзья. Вот, друзья. А, принципиально, конечно, все, что я хотел сегодня вам сказать. Итак, дорогие друзья, тогда, пожалуй, на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.